Это новый флоу! У -у -у. Да! Какие у нас планы? Давайте расскажешь о планах, потому что ты их ты. Короче, у нас сегодня выходной, планов много и плюс хотим покататься на воду. Вот. Всё. Ваш ничего не хотел? Да. Потому что я не знаю, чтобы мы выполним вот этого плана, поэтому... Чего успеем? Сейчас греем машину и едем сначала на рынок. Едем я уже тапки на работу. Да, важная миссия. Важно. Ладно. Все, а? ничего не хочу сказать. Побольше, все, побольше, все. У нас погода теплая. У нас было минус 36 на улице. У нас минус 8. 10, 10, 10. Хорошо, тепло, нравится. Уже даже тепло, уже прям хорошо. Ладно. Все, Фу. едем, греемся и все. Короче, Леша что-то там постеснялся снимать, да и я на самом деле тоже. Тут вот такая -то вот... Не очень там такая обстановка. Все такие хмурые, что-то пьем, Короче, здесь строительные материалы, а вон там, вон надежда. Вот. Мы взяли Леша тапки. И из интересного просто... Как будто жвачка. Как будто жвачка. Короче, не отвлекайте от меня от процесса. Вот. И взяли мне носочки. Мне очень понравились, красивые были. И такие тепленькие даже. Короче, с зайцами. Они прям такие нормальные, теплые, Вот. И вот эти мне понравились намного больше. Это со злым бакс-бани. Вот. Такие вот. Ну и какие. Злый день. Вот. Все, сейчас согреваемся, едем по еще одним делам. И потом едем кататься на банковке. Правильно? Поедем на грибной канал. мы Также стоять в той пробке. Я не знаю, как туда надо выехать, на тот да, заезд. Ай, да. а, холодно, но замерз. Так что все, едем короче по делам. Едем кататься на ватрушке. Все дела у нас отменились. Сейчас мы едем кататься. Что? что Хорошо. Хорошо, пересадим. Не знаю, что сказать. Надо, чтобы было подряд, а, отчет... а. Вот. а хронология не получается, потому что ничего и не снимали. Ничего не происходит, чтобы снимать. Да. Номер Короче, все быстро получилось, это хорошо. На дальнейшие дела останется больше времени. Поэтому и ладно. Все, сейчас едем на Грибной канал. Ехать там еще примерно 20 минут. Была эта горка в начале, просто я боюсь туда, потому что там выезд налег прям на реку. Я поэтому не хочу. Может, посмотрим? Ну да, я предлагаю сначала посмотреть. Ты вот это поворачиваешь? Потому что это не счет. Ты уже проверил. Да. Леша вот так вот развернул. Ну это, конечно, я утрирую. Там не знаю, градусов на 40 вынесло навстречу. Леша там уже дальше сам докрутил, чтобы круг целый сделать и вернуть. было много рыбаков а сейчас он там только чуть-чуть вообще рыбаков нет Походу. вон рыбный чувак стрёмно конечно здесь здесь только одна полоса расчищена ехать неудобно все во льду а вон рыбаки сидят не знаю а куда камеру я понимаю тебе видно что-то будет короче вон там натыка на поплавки Можно покататься. Здесь все, все спит. Здесь кусты. Что, в дерево полетишь? Ну да, на, тут. Сейчас посмотрим. Ну, кстати, машин много. Здесь прям люди. А ты за ними на машине поедешь? что Человек не пропаговалось никуда. В смысле? Прямо здесь. Прям тут, по середине дороги вставайте. Сейчас перепаркуемся и пойдем посмотрим. Только как-то очень холодно. Короче, я сходила туда. Вот туда вот. Проверила. Народ катается. Там нормально, там прям горища. Максюха не хочет просыпаться. Вот, Так что сейчас быстренько дуем ватрушку и шлепаем туда. Вот. Но очень холодно. Хотя я в футболке, в кофте, в куртке. У меня даже вон мозг тормозит Все, ладно, сейчас дуем и бежим Качаем Руки трясутся, холодно Так что сейчас пойдем Максуху разбудили Он грустненький, хочет спать, но уже нормально, уже разгуливается Круто Куда идем, мы спим с Большой секрет Никто, никто меня не слышит. Я тут им песни напиваю. С той горы будем кататься, самый самый большой. Папа будет сейчас опробовать Улетай, конечно далеко. Смотри, офигеть! Офигеть, как далеко! Вот это да! А, ничего себе! Подниматься только тяжеловато, конечно сюда! Ну вот сейчас поедете вместе с папой. Как? Вот так вот. Блин, Вы готовы? Ты его держи, он ноги на. Я его держу. Готовы? Подожди, мальчик уйдет. Уходит. Вы готовы? Да. Надеюсь, матрушки не ловит. в середину. Эй, стой! <смех> <смех> вот это да! Пап, мне так а. лицо на двор. Да? Пап, Нашли. Пап, я вижу. Укатились Пап, в середину реки, блин. Пап, а ты видишь, мам? Я вижу. Я тоже только... Э, это другой человек. Ага. Офигеть. Вот это да. Вот тут нормально. Пап, да, пойдем. Фух. Вот эту скорость, да, мы разбили? Да! -а -а. Сейчас маму спустим. Можешь не переживать, что лед крепкий. Вот там снегокаты катаются по полтонны. Его ну, прям крепко? Да не, держи как. Я не буду, я боюсь. Я Максим, буду... держи камеру. Не надо. А если он пол вон <laughs> Все, поехали. Я боюсь. Давай, не бойся. Не, не, не. Назад наклонись, назад чуть-чуть. Так, так весело прикольно, вот страшно, но мимо. страшно, да? Прям реально очень сильно едешь. Все да. погнали? Конечно. Зная Сашку, как она боится вот этого всего, потом боешься в сторону. Эй, давай. Давай в сторону. <стужие> <потережки> gurk. Загрузка. Очень холодно. Так я спрашивал, почему я перчатки не надела? Ты их на ноги надела? Зачем? А я я говорю, одень блин, перчатки, руки замерзнут. Он такой, я одел, и сидит ржет. Я говорю, Леша, ты дуракшин, ты че? Я говорю, блин, одень. Я одел. А зачем ты так сделала? Чтобы пальцы не замерзли? Да. Какой кошмар ну, Где таких вот делают, Максим? Ой, обуваем, обратно, все И сейчас нам нужно поехать в детский мир Мы это, поедем забирать заказ Поэтому сейчас поедем в торговый центр Фантастику Ну и Максиму Фанта. я Да, там заказ А еще я Максиму пообещала поесть Поехали. Сейчас погорон поедем, домой есть. Нет! Я ему пообещала там поесть. Да, Ходите, а вас. да хватит! Да ну, ты че! Смотри, как светиться по Вау! Все, едем? Ты, ты че? Не понял? Ну-ка посмотри на меня. Ты чё? и едем забирать заказ. Да, папа? Максим сказал, что сам на фудкорте выберет из кафе, в каком он будет есть. Да, Максим? Как большой прям. Да? Все, греемся и едем. Красиво. Выехали на набережную. вот здесь уже народ гуляет. Тут уже прям люди есть. Сейчас 10 минут, а мы приехали. Фигасе. Нет, мы здесь с тобой парковались да, один да, раз. А мы здесь гуляли. Мы гуляли, тут ходили. Тепло было, ночь в музее была, мы ходили. Помнишь? Да. Вот. Здесь Куча музеев. Когда первый раз на машине видишь, ты не знакомых местах, как которые некомфортно. Когда ты как? 20 км в час. А теперь 40. Максим увидит, он тот стольчик и захочет наверное, сфоткаться. Хочет сфоткаться, Максим? У нас рестор работает. Да. Мы сначала поесть? Да. Сейчас поедим и пойдем за заказом. Да. Сашка там сказала. Ты, ты говорил, что ты сказал? А ну, что знаешь, заберем покажем. покажем. Нам еще надо сравнить. Дома. Вот эту штуку, которую мы сегодня купили, и которую у нас есть дома. А еще на следующий выходный еще один придет за Mm -hmm. За эти две недели надо только ничего больше не заказывать, чтобы сюда не ездить каждый раз. Сейчас Максим будет выбирать. Он сказал уже, что он будет в бумаг. А, ну возьмем. Давно она так не заказывала, чтобы сама Данисла. Да Это что сейчас? ты дает нет? Очень как немного всем так вышло. А чё как? Ну, Все, приятного аппетита. Апельсиновый вице да. надо было взять? Да. Был Приятного аппетита. Я стояла, тормозила, яблочный или Приятного аппетита, зайка. Не болтать лишнего, да? вот Сейчас Гора. кушаем и идем, без снег. Мы покушали? Да. Теперь идем разбирать заказ. Вот Какое-то темно, да? Ну, типа, никак внизу светится все. Ну, там тоже, кстати, на самом деле, вот так вот, знаешь, у нас тут жар птицы намного ярче. И да, уже птицы ярче. Такое? Здесь прям такое. И Там... прям... Мы первое, что зашли, говорят, мы просто как бы одеты для того, чтобы кататься. кататься. Мы тут пришли, выглядящие как бомжи просто. Да. Классно, мне Ой. нравится. Сидели, ржали, мы пока ели, обсудили всех и все, что было можно. Да. Там был дядя, наверное, ну как дядя, пацан, ему лет 16, наверное. Он ростом. два с наверное. Да. То есть у нас как бы есть родственник, который 2... 02 где-то, грубо говоря. И это был намного выше. Хорошо. Помедленнее. Иди, пожалуйста. Ты была в этом кинотеатре? Это не кинотеатр, это какой? Это Тарантино называется. Почти. Угадал. Кинотеатр за углом. А, да. Ты была в этом кинотеатре? Конечно. Мы с тобой вместе даже не ходили была. туда. Да. Помнишь? Видишь? А я вот не помню. А я помню. Сзади, Максим, не подходи. Ну что сейчас лягнет, Что ты можешь да. посмотреть пальцами, только не тупи. А я ручную? Ну, ну ты она пустая, сломается. Пойдем. Папа тебя поснимал. Сейчас урони, только аккуратно. А что у него под холостом? Иди посмотри. Конфетки. Какие конфетки? Иногда можно шутить под ребенком, хотя он даже не поймет. Он не понимает, что да. Шутка минутки. Здравствуйте, ходи быстрее. Быстрее. Снимай так красиво. Снимай красиво. Снимай красиво. А-а-а, одни. Все, уже не одни. почему? А почему же открывается? Закройся. Снимай. Первый раз едем в этом лифте А Вообще это второй раз. Первый раз в этом одни одни в этом первый так там конечно катались на этом лифте хороший. лифт ой блин как нравится мне музыка я помню как мы на нем ночью катались да ночью да хороший. у нее больше нижний надо и шутка даже это шука дали дошел бы до машины зачем ты удеваешься космонавты смотри на папу челочка вообще как штрих-код у тебя прям в магазин надо было прийти чтобы да он тебя шутите. пробили ты чего вот эти да барды потом покажем все. и сейчас мы поедем к Посидели, все отдали, все, что нужно было, привезли. Чай попили, обленились, потому что захотели спать. Все, короче, сделали. Время уже восьмой час. Мы сейчас двигаемся. Наконец-то сейчас, Максим. Двигаемся домой, покажем заказ, который мы забрали. Правильно? Да. И будем делать дальше дела. А сейчас будем ехать и петь песни. Дома. Давай, финалочка. Как финалочка? Ну. финалочка тогда видос скучно очень получается, мы точно да, вообще ничего не делаем о чем мы делали нам надо наверное этот мы будем заказ делать сегодня вот. Вот. А, от заказ из заказа будет веселый видос <свеч> короче забирали заказ из детского мира я брала все потому что скидки мне очень сильно хотелось короче вот. Кто смотрел нас давно, мы очень больны на палаточную тему. Мы ездим с палатками, нам это все очень нравится. Поэтому, когда я вижу какие-то кемпинговые товары, я не могу их не покупать. У нас есть декатлоновская лампочка. К сожалению, декатлон закрылся. И вот эта штучка очень на нее похожа. Да. Я да. не знаю, как она светит. Сейчас посмотрим. Погодите. Ее можно повесить как крючок. Ну вот, то есть повесить? Карабинчик. Да, либо она стоит на столе. Она работает от трех батареек. Сейчас возьмем три батарейки. Ее мою тихо. Возьмем три батарейки, вставим и посмотрим. Надеюсь, что она светит так же, как и наша. Мизинчик. Максу, отползи, пожалуйста. Мизинчиковый? Не знаю. Пальчиковый, что-то я не понял. А пальчик что, не мизинчик? не крутись и такая же кашка угу. ну это вторую не открывать а мы же будем да. нет, не будем нет. раз не будем следующий я купила тихо на игрушку мы кстати давно хотели купить еще они у нас какие-то очень дорогие рубли да. 800 ну вот эта штука с которой гонять. А тут, короче, на скидке ей взоры были вестись, наверное. И был грех, ее не вижу. Сначала распакуй, а потом говори. Да, да, да. То есть здесь штука, чтобы гонять шарик, а сейчас будет пружинка. Только нам надо. Тихо, ну уже что-то. А что это такое? Ой, он ее живет. Спасибо. Короче, офигенная штука, видимо. Она вставляется. Он догонит, что ее можно бить лапой, что она будет пружинить. Он ее просто ест. Ну ставь ты ее. Вот так можно. Прикольно. Вот это те развлечения, да, скажу? А то все на работе постоянно. Вот буду ему мусор. -та -та, та та та та Ой. А ему надо еще объяснить, что смотри, тихо, тут лапку вот так вот бьешь и он катается. Он понял тебя. Не зря купили, я хотела прям, увидела и поняла, что надо. У него там под елкой покажи, там вообще лежбище его. Там столько-столько всего. Всяких-всяких штук. Папа, короче, нам его потуже туда как-нибудь загонит? Да я. И последний. Нет, не последняя. Из-за чего вообще получился весь заказ? Мы сломали э, сантиметр. Ну как, он оторвался давным-давно. Да, и мы. Копеечная штука. Вот, которая... 72 рубля на скидке. Ух ты, Но вот это, ты это да. дорого богато. Вот, такая вот просто штука. У нас на... отломалось сначала, и у нас не было сантиметра одного. И нам приходилось всегда прибавлять. Типа намерил 100, значит, получается О, там. Обычно на день. один больше. Сколько может. здесь? Полтора? 20? 150 должно быть. Он кстати намного толще. Толще, да. Ой, какой Ой, толстый. Сколько там? 150 должна быть. Я думаю, да. Вс, у нас есть новый сантиметр. 150. Максюш. Все, замечательно. И баночка, потому что он все время уваляется где-то. Последняя. Ради чего все это было сегодняшнее путешествие в магазин? что, что ты все разбомбил, Максим. Вот мы только домой зашли, а ты уже что-то все а вы нет, вывернул. Я не эти -то убери я сказала, тогда. Он а, нет, он в машину брал. все. Убирай. Это 10-литровая канистра. Складная. Я думаю, мы можем ее либо как умывальник использовать, либо еще как-нибудь. Мы для чего-нибудь ее придумаем. Она, короче, наберется воды. Я думаю, что мы будем ее использовать как умывальничек. Она маленькая. Так как... у нас уже есть умывальничек. Короче, туда набирается водичка. Мы когда что-нибудь ее придумаем. Вот. Там будет немножечко 10 литров воды. У нас есть же такая. Только... такая. Докатлоновская. Да, дорогая. Я хочу надуть ее, мне просто интересно, она размера. Ты ее не надуешь? если сегодня Да вот! Как я ее не надую, если я ее надую? то получается такой маленький кубик, mm. который, скорее всего, мы просто где-нибудь на стол поставим, и у нас будет просто здесь краник, то что я такой подошел, руки помыл и пошел. Mm -hmm. вот. Замечательно. Вот, такой заказик нам пришел. А сейчас посмотрим лампочки, да? Только по сравнению с той, которую мы купили в декотлоне, канистра, наша стоит 1200, а это стоит 100 рублей. Пальчик, да давай, давай все. Мы тут про запас недавно покупали, все, у нас теперь много. Не так будет обидно, если он плохой. Да ладно, что -то. Он без скидки стоил очень хорошо, поэтому он дает надежды. Сколько он стоил фонарик этого, 100 рублей? Со скидкой 135, и без скидки угу. 400. Ни хрена себе! Вообще он круче, чем даготлоновский светит. Серьезно. За 135 Круто! рублей это вообще ни о чем. Круто, как его включать. Там кнопка. А, кнопочка. Ну, такой же, пример. Да нет, он не так сильно ярко Классно. светит. Круто. Фонариков мало не бывает вообще. Да. У нас, когда свет в квартире выключают, да. с фонарей мы можно ввешиваться, просто вообще все. Мы когда в старой квартире жили, у нас было, что у нас вырубали свет. У нас... Одна в ванной, одна в туалете, одна в комнате, одна на кухне. Соседям еще давали. Их можно далеко не убирать, он положить там сверху на полочку, в темношку, чтобы мало ли что вдруг правда свет выключит. А это не так сильно ярко светит. Мне кажется, просто батарея какая-то. Это старая я вставила. Ага. Может быть, кстати, из-за этого. Вот тихо. Да, вылизывает а, а может быть и действительно, что просто плохо светит. Почему? Ну, вот что вот это светит не так. Это я... же батарейку, он какую-то одну старую ставил. Я две старые вставила. Нет, все, нормально. Батарейка какая-то старая. Одна севшая. Че, еще таких фонариков покупать? Ну думаю, да за 130 рублей это вообще можно питок купить еще. Питок? Серьезно? Ну а ч? Прикольно. Только надо было их синих. Зачем ты красную купил? Остальных синих брать? Так у нас все синие, зачем? Красные? А я не знаю. Они были от разных фирм стояли. Хотя тут они выглядят абсолютно одинаково. Но на сайте они были двух разных. Вот, видишь, здесь, смотри, написано. Настольный LED-светильник ручной для подвешивания. А этот назывался по-другому. Лампочка настольная. Я думала, что это, две, ну, мало ли от двух разных фирм. Хотя выглядит одинаково. Короче, синий покупай, и все. Ну, это повесим в туалет. Да. У нас туалет палатка просто есть. А у нас все есть. Так что оставайтесь. Весной скоро уже поедем. Да, Понятно. и у нас еще много крутых штук, которых мы еще даже нигде не показывали. Да. Надо их снимать, а потом нас нужно будет вот, снимать. Да. Короче, еще лампочек, да, надо? Тебе понравилось? Что ты хочешь сказать? Через миллион лайков мы выпустим свою песню. Вот так О. вот. <смех> <смех> <смех> Что это? <смех> Тихонь! У меня. него там вон там шарик еще какой купили, мы не показывали. Не показывали, показывали. Ну? покажи. Ну, тихо. Ну он его так иногда гоняет. Тихо. Кс -кс. Это съедобный. Он так чисто полизывает иногда его. Полизывает. Ну, из этого ты, конечно, прекрасную вещь сделал. Обсым я его просто как мог. Ну очень понравилось. Нет, да. Сейчас из последнего сделают такой же перо. Она магнитная еще. Она магнитная. Ух ты, замечательно. Так что их можно? Ой, тут нас не ну короче, вот такие вот товарчики. И я еще тогда буду еще заказывать, да? да. Сколько таких еще надо? На По хватит. Еще пять. Нет, всего, чтобы. А у нас декатлонские еще. У нас есть ну, короче, три, три огромных штуки. фонаря, два эровских круглых, один декатлоновский. Три таких хватит больше, не да. Еще три таких? Угу. Синих. Да. Синих. Все, вот такой вот, короче, у нас денек да. получился. Остаемся да. дальше, смотрим дальше. Дальше будет интереснее. Пишем свои комментарии, подписываемся на наш инстаграм, пишите в а ч, комментарии уже были? Да, донаты. Нам кто-то недавно задонатил. Спасибо большое. Мы не знаем, кто, нам да, кто-то там что-то не подписывается. Вот. Спасибо большое. Нам было очень приятно. Денежку будем оказывать Максиму на день рождения. На подарок. <свят> так что, если кто-то очень хочет еще тоже поучаствовать в подарке Максима на день рождения, у него скоро, ну, через несколько месяцев, да? Через один месяц. Не, через один, попозже. Побольше. Когда снял. Когда пойдет, да? У нас хочется, намечается тусня, мы хотим поехать в одно интересное место и подарить Максим подарок. Вот кто хочет поучаствовать, можете. Там, вот там есть цифры, да. Это моя карточка. Кнопочка подписаться, подписаться да. вот. А ты... если кнопка красная? Ей надо, надо измениться и... на серую. Блин. Все, ладно. все, пока, пока. Да. Да бахнет в камеру? Хи -хи. Не, не бахни прям рукой чтобы уйти. Еще разок. Да не выключилось.